Медвежья шкура Эта история досталась на Матриты Сигал Главного действующего персонажа Трех предыдущих выпусков Приведу ее так, как услышал. Обратно вернусь к вопросу О супружеской неверности Что делать? чтобы твой муж не искал приключений себе и тебе на одно место. И чтобы вам не была знакома поговорка «Веры и Инбир 8. Милости просим». Для тех, кто еще не знает, это Кожвен Диспансер. Пугать гусара последствиями вольной жизни совершенно бессмысленно. Не зря так популярна фраза «безумству храбрых» «поем мы песню». А вот привнести в его потребности какую-то деталь, без которой ему не обойтись, и привязать ее к себе любимой, будет как раз самое то. Викочка Терехова именно это и сделала. Наверное, получилось это случайно, потому что молоденькая барышня навряд ли бы до такого додумалась. Была в доме ее родителей большая медвежья шкура с устрашающей головой, из открытой пасти которой торчали огромные клыки. Привез этот охотничий трофей ее отец из Сибири, куда он одно время ездил на заработки. Именно эту шкуру попросила Викуся себе в приданное, когда отправилась с мужем в их самостоятельное жилье. Почему именно эту шкуру? Потому что на ней когда-то все случилось первый раз. А потом это стало как бы атрибутом взрослых игр. Муж надевал на себя медвежью шкуру и рыча и сопя гонялся за викусей по всему помещению. Ну а когда догонял, то шкура становилась их супружеским ложем. Целых пять лет изо дня в день присутствовали медвежьи страсти в молодой семье. А потом, видимо, Александру это приелось, или он в самом деле заинтересовался другой, но потянула его на разнообразие. Пришел он в гости к своей незамужней коллеге по работе. И вроде все хорошо, да чего-то не хватает. Визитера прямо-таки одолевает полнейшая мягкотелость. Хозяйка уже так. И это, и хихи, -хи, и ха-ха, а у Александра никакого движения. Тут он понимает, что ему просто необходима медвежья шкура, решил, что обойдется, встал посреди комнаты, поднял руки кверху, растопырил пальцы и, изобразив на лице зверскую гримасу дико зарычал. Твердости ему это не прибавило. А вот бедная женщина не на шутку испугалась, усмотрев в этом поведение маньяка. Пришлось несолоно нахлебавшей отправляться домой. Затем он было попробовал снова осуществить поход налево. Опять не вышло. Он так был поражен этим фактом, что даже признался во всем векусе. А та, желая исключить возможность каких бы то ни было супружеских рождений, ему объяснила, что она и сама ведьма, и шкура медвежья от шамана ее семье досталась. С тех пор Александр дома с женой шкурой. Но вот время проходит, шкура стареет, шерсть скатывается и выпадает. Очевидно, придется ехать в Сибирь за новой. Вопрос. Как ранее называлась улица Веры Инберг? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.